Добрый день, меня зовут Лев Алексейский, и в данном видео я хотел бы показать процесс опубликования приложения, мобильного приложения, написанного на Qt, в Google Play. В одном из предыдущих видео я показывал, как настраивать Qt Creator для сборки проекта под Android и как отлаживать эти приложения на реальных физических устройствах и на виртуальных устройствах. Поэтому в данном видео я не буду касаться этой темы. В качестве приложения, которое мы будем опубликовывать в Google Play, я создал такое простенькое приложение «Калькулятор», которое вот в десктопной версии выглядит вот так. Ну, простенький такой калькулятор. Вполне себе со стандартными функциями. И если мы выберем сборку под Android, и нажмем кнопку Build – Собрать, то в результате мы получим папочку такую, в которой у нас будет под папка Android Build и в частности под папка Bin. И в этой папке мы увидим, в частности, файлы пакета Android с расширением APK вот такой, который, по сути, является дистрибутивом нашего приложения. Проблема заключается в том, что если мы захотим опубликовать это приложение на Google Play, то вот э, данный пакет мы загрузить не сможем. А не сможем мы его загрузить, потому что э, Google Play не принимает э, пакеты, которые в отлаточной версии и которые не подписаны. Э, ну, Кроме того, они должны соответствовать еще ряду требований. Как же решить эту проблему? Ну, давайте для того, чтобы создать такой пакет нашего приложения, который бы удовлетворял требованиям Google Play, мы, в первую очередь, переходим в раздел «Projects», выбираем тип сборки под Android, и здесь есть пункт «Build Android APK», то есть «Собрать пакет Android». И если мы раскроем это, этот пункт, то мы увидим, что здесь есть ряд настроек, В частности, настройки, связанные с подписью пакета, и настройки, связаны с тем, как мы хотим распространять библиотеки, вот сами, сами библиотеки Qt. Мы можем их включать в наш пакет, мы можем их э, отдельно устанавливать через сервис-министра. Э, э, и здесь вот есть такая еще кнопочка Create э, Templates, то есть создать шаблоны. И это, здесь создается шаблон э, файла... Э, э, Android Manifest XML, который мы сейчас и хотим создать. Итак, я нажимаю Finish. И создается у нас ряд файлов для сборки. И в том числе вот тот самый Android Manifest XML. Мы его можем править как в простом текстовом редакторе, так и вот некоторые из параметров можно вот редактировать здесь вот на такой удобной формочке. Давайте пойдем по порядку, по всем параметрам. Ну, во-первых, package name. это имя пакета, оно является идентификатором нашего приложения в Google Play. И, и к этому параметру надо отнестись максимально серьезно. И вот почему. Во-первых, это идентификатор нашего приложения, и, и во-вторых, Uh, у Google Play есть такая особенность, заключающаяся в том, что если мы публикуем рабочую версию uh, нашего приложения, то удалить ее мы уже не сможем. Uh, и uh, идентификатором этого приложения будет uh, вот этот Paginae. И, uh, соответственно, он навсегда, вот этот Paginae, останется в Google, в Google Play. И использовать, вот uh, загрузить приложение, другое приложение с таким же э, именем пакета мы уже не сможем. Итак, я называю пакет э, mobile calc. Э, Дальше, Нет. выбор э, кода версии. Э, естественно, это вот это число, оно должно всегда инкрементироваться и, ну, пока не расти, если мы хоть будем обновлять наше приложение. И вот такая текстовая версия, э, текст, текстовый вариант версии уже удобный для нас. Далее, это требования к API, Android API. Здесь также название приложения, название активности. Эти параметры можно не менять. Важными, опять же, для Google Play необходимыми является загрузка иконок. И иконки мы загружаем не одну, а целых три для различных значений DPI, то есть плотности точек. И я уже создал такую здесь папочку со всякими скриншотами, как раз иконками и сплэш экранами для того, чтобы это не делать сейчас. И вот, собственно, и вот эти вот самые картинки я и буду использовать. Итак, для иконки с низким значением DPI я буду использовать я буду использовать иконку с разрешением 36 на 36 давайте я сохраню этот путь 36 на 36 для среднего значения DPI плотности точек я буду использовать иконку 48 на 48 и для высокого значения теперь я буду использовать иконку 70, 72 на 72. Отлично. Дальше идут параметры, которые это права, которые необходимы нашему приложению для работы, там, допустим, какой-то доступ к каким-то устройствам или там, ну, допустим, там, не знаю, фонарику, или Wi-Fi, или так далее. Но наше приложение максимально простое, никаких дополнительных параметров разрешений прав ни, нашему приложению не нужно. Я сохраняю Android Manifest, но я хочу еще подправить в текстовом редакторе, подправить раздел, связанный с сплэш-экраном. Вот этот самый раздел. И я настоятельно рекомендую использовать сплэш-экран. И вот почему. Приложения, мобильное приложения, созданные на Qt, они имеют такую особенность, что достаточно долго грузится. И в этом случае, если у нас не будет сплэш-экрана, э, пользователь достаточно долго будет видеть такой темный черный экран, что вряд ли как бы выигрышно э, будет для вашего приложения. И э, я раскомментировал одну строчку, она э, указывает то, где находятся ресурсы, те самые э, сплэш-экраны, картинки сплэшных экранов И они находятся в папке Drawable и э, называется Logo. Но вот те файлы, которые я создал, они у меня называются Splash. И мне будет проще просто переименовать вот это лого, переименовать в Splash. Хотя можно было бы сделать наоборот, да? Так, и теперь я должен соответствующую папку... А, так, смотрим здесь все у нас... А, нет, не то, не то, не то. Вот в папку res э, ресурсы здесь у нас имеется три подпапки. Опять же, для различных значений э, DPI, плотности точек. Э, имеется у нас три папки Drawable. И в каждую из них я добавлю соответствующий сплэш-экран. Э, Это у нас высокая DPI, поэтому я сам. Э, Копирую сюда картинку с самым большим разрешением, 480 на 800. Так, это у нас низкие значения поэтому я копирую картинку с минимальным разрешением. И, наконец, среднее значение DPI я копирую тогда картинку с разрешением 312-380. На Называю просто в Splash PNG. Все, с этими настройками мы закончили, но осталась еще подпись. Опять идем в раздел Projects, и здесь вот я уже показывал раздел, связанный с подписью sign Package, подписью пакета. Здесь у меня красно выделено э, путь к файлу хранилища э, ключей, которого просто э, нету. Но ну, его можно создать. Я нажимаю на кнопку Create. Выбираю какой-то пароль. Дальше я должен выбрать имя для сертификата. Ну пусть это будет э, Calc -cert. Пароли будь, будет те же самые, что и у хранилища ключей. Дальше я могу заполнить поля, связанные с информацией обо мне и о моей организации, но э, я не буду заполнять для скорости. Э, обязательным полем является только код страны. Итак, я нажимаю «Save», и мне предлагается сохранить, э, сохранить файл хранилища. Итак, я его сохраняю. Э, давайте не, только не здесь. А просто в, э, в папке проекта. Так, я вот сохраняю. Отлично. Выбираю. Проверяю, что галочка Sign Package подписать пакет у меня стоит. И все. Теперь, если я значит, э, нажму опять на кнопку build собрать и соберу проект заново, то у меня э, в папке со сборкой android build, как и прежде, папка bin, но здесь мы видим, что файл с совершением apk он теперь имеет у нас суффикс release и sign, то есть это у нас э, релиз-версия, и она подписана. И вот такой вот пакет уже можно загрузить на Google Play. Для тех, кто это уже такой, э, это делал, в принципе, видео можно э, дальше не смотреть. Для тех же, кто э, ни разу не загружал приложение на Google Play, они могут посмотреть, э, как я загружу вот этот самое приложение по шагам, чтобы увидеть все шаги и все необходимые настройки. Итак, для того, чтобы загрузить приложение на Google Play, во-первых, нужно завести аккаунт разработчика на Google Play, заплатить в частности взнос 25 долларов, но этот взнос только один раз платится, к счастью. И после этого у вас возникает, появляется аккаунт Google Play, если мы перейдем вот по такой Такому адресу, то мы попадаем вот здесь вот, в консоль разработчика, где у нас список приложений, которые мы загрузили. Я создаю новое приложение. Выбираю язык по умолчанию. Ну, я в данном случае выберу английский. А, название приложения. Mobile Calc. И а, теперь а, мы видим здесь ряд вкладок, и в случае, когда мы заполним все, for, э, все вот эти вот вкладки, все, формы всех вот этих вкладок, всех разделов, э, то мы сможем опубликовать наше приложение. Ну, давайте пойдем по порядку. И причем, как, как только мы э, заполняем все необходимые э, обязательные поля то, э, в каком-либо разделе, то напротив этого раздела возникает вот такая зеленая галочка. Так что можно контролировать, какие из разделов у нас не недозаполнены, и их еще необходимо заполнить. В случае, если нам кажется, что мы заполнили все обязательные поля, а галочки не появилась, мы можем щелкнуть по этой ссылке и тогда увидеть вот здесь список всех параметров, необходимых, которые мы еще до сих пор не заполнили. Итак, я пишу описание. Как описание приложения by Level X. Ну, естественно, в случае более как бы серьезного приложения стоит внимательно отнестись вот к этим вот самым полям, потому что от того как они будут заполнены, во многом зависит, будут ли скачивать ваше приложение. Теперь графические объекты. И здесь у нас раздел, посвященный всяким скриншотам. И иконка. И, конечно, опять же, желательно загружать их как можно больше, чем больше, тем лучше, но как минимум нужно загрузить один скриншот для телефона, один скриншот для планшета, ну и вот тоже парочку иконок. Так, давайте загрузим. У меня уже есть скриншот для телефона. скриншот для планшета. Я буду использовать один и тот же. Тут у нас два скриншота необходимо загрузить для 7-дюймового планшета и для 10-дюймового планшета. Но, в принципе, вот эта картинка подходит для того, и для другого. Если картинка будет какого-то совсем неадекватного размера или соотношения сторон, то загрузить нам ее не удастся. Теперь значок. С разрешением 12 на 512 у меня такой тоже есть еще больший значок с завершением 1024 на 500 для раздела рекомендуемый как тут написано и так у меня тоже есть и я тут не очень сильно старался и в большом счете это все те же самые иконки просто с добавленным ну, как вот Splash Screen, это у меня иконка с названием приложения, то вот эти самые э, значки у меня тоже, по сути, те же самые иконки, просто э, нужного разрешения картинки. Итак, это вот обязательные были, вот можно загрузить какие-то еще рекламные, баннеры для телевизора, это я делать не буду. Э, еще из обязательных параметров типа тип приложения, приложение или игра, дальше категория, у меня категория инструменты, веб-сайт необязательный, электронная почта автоматически загрузилась из моего профиля и обязательно сделал политика конфиденциальности, ну я выбираю без политики конфиденциальности. Далее я сохраняю все изменения вот в этом разделе и видим, что появился появилась галочка зеленая хорошо теперь давайте перейдем к загрузке собственно пакета APK здесь у нас варианты альфа тестирования бета тестирования рабочей версии естественно опять же если мы серьезно подходим к процессу то мы должны сначала загружаем версию для альфа тестирования тогда мы можем давать ссылки людям на приложение они смогут скачать но вот все остальные пользователи, они не увидят этого приложения в Google Play. Цель данного видео показать, как загрузить именно вот приложение на Google Play так, чтобы оно было видно всем. Поэтому я выбираю рабочую версию, загрузить первый API-кей рабочей версии. Вот иногда тут немножко под, под, подтормаживает этот сайт, поэтому я нажму еще раз. Выбор файлов. Идем в папку сборки, Android Build. Bin. выбираем вот этот самый uh, пакет с, с суффиксом release sign. Uh, если бы он был не подписанный, либо он бы был бы uh, отладочной версии, то uh, вот собственно здесь произошла бы ошибка и дальше бы я не смог двигаться. Uh, теперь мы видим, что вот здесь вот отобразился тот самый пакет, который мы указали, вот этот самый идентификатор. И мы переходим дальше. Здесь у нас вот VFC. Если мы будем загружать обновление, то у нас возникнет вот некий список вот этих версий нашего приложения. Переходим в раздел ⁇ Взрастные ограничения ⁇ Его можно заполнить только загрузив пакет APK. Я нажимаю ⁇ Продолжить ⁇ И здесь достаточно все удобно сделано, поскольку мы не знаем... Не можем знать, ну или, или <смех> нам, нам незачем знать э, законодательство всех стран, в которые мы хотим, хотим распространять наше приложение, то Google это делает за нас. Нам необходимо заполнить только такой простой опросничек, а Google сам выберет, какие возрастные ограничения, в каких странах наше приложение будет иметь. Я выбираю сначала, опять же, раздел Приложение и вот начинаю заполнять так, на, опросник. Есть ли насилие? В моем положение – нет. Материал сексуального характера – нет. Лексика нецензурная – нет. Запрещенные вещества – нет. А могут ли э, пользователи обмениваться голосовыми текстами сообщениями? Нет. А, предоставляются ли личные данные пользователя? Нет. Предоставляется ли место от текущего места Нет. Могут ли пользователи покупать цифровые товары? Нет. Содержит ли приложение нацистскую символику? Нет. Является ли... Э, Приложение в веб или поисковой системой нет. Дальше я нажимаю сохранить, после чего мне предлагается нажать на кнопку Определить возрастное ограничение. И Google по моим ответам определяет, что за рейтинг вот, возрастной получает приложение в разных странах. И теперь я могу нажать Установить возрастное ограничение. И вот это рекомендованное возрастные ограничения будут применены к моему приложению. Остался последний раздел «Цены и распространение». Мое приложение будет бесплатное. У меня пока все приложения бесплатные. И тут важно отметить, что если мы выбрали для нашего приложения, что оно бесплатное и опубликовали, то впоследствии поменять его на платное уже нельзя будет. Это необходимо будет создать уже какое-то другое приложение. А как я и сказал, это приложение удалить нельзя будет удалить. Это приложение и создать такое же, но, но платное. Потому что, вернее, можно будет создать другое платное, но это приложение оно останется. Его можно скрыть для новых пользователей. Но те пользователи, которые уже установили это приложение, то для них оно останется видимым. Итак, я выбираю бесплатное. Дальше выбираю страны, в которые хочу распространять свое приложение. Ну, я выбираю все. Не так особо не задумываясь. Если реклама, нет рекламы типа устройств, ну вот я не хочу, чтобы мое положение использовалось для Android TV или там в Android э, э, часах. Например, э, это все не поля. Отказ от рекламы можно тоже не заполнять. Требования к контенту. тут два важных пункта. Во-первых, что мое приложение соответствует э, требованиям Google контенту. Android, ну, да, ты. и второе, что оно соответствует экспортному законодательству США, мы тоже заполняем, что да, и сохраняем. И теперь все разделы оказались заполнены, пока они не заполнены обязательные поля, и мы видим, что приложение готово к публикации, и опять подчеркну, что если мы опубликуем это приложение, то э, во-первых удалить мы его уже не сможем, и вот, вот этот самое имя пакета оно уже будет как бы зарезервировано за этим приложением. И в дальнейшем и вот, вот это самое имя пакета мы использовать э, для других приложений не сможем. И у нас последний шанс удалить полностью удалить полностью наше это приложение. Если мы его публикуем, то удалить мы его уже не сможем. Процесс публикации длится какое-то достаточно продолжительное время, поэтому я не буду, не буду здесь ждать. А нажму «опубликовать» и в дальнейшем покажу, как, как это все выглядит в Google Play, уже опубликованное приложение. Итак, через некоторое время проверяем публикацию нашего приложения. Я запускаю Play Market приложение. В поиске забиваю свою фамилию, чтобы быстрее найти приложение. И мы видим действительно Mobile Calc. Вот оно приложение. Я нажимаю кнопку «Установить». «Принять». И здесь мы видим скриншоты, которые мы загрузили. Оценки. Ну, в общем, все, все как обычно. Если я перехожу на рабочий стол, то здесь появилась иконка, опять же, которую мы загрузили. Я запускаю приложение. Вот Splash Screen, который мы тоже передавали в пакете. И запускаем приложение, оно также прекрасно работает. Ну Что ж, на сегодня все, спасибо, до свидания.